Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про тортик, который я выбрала для отмечания дня рождения своего папы. У него был юбилей и этот тортик получился очень вкусным, очень нежным, не тяжелым, было очень жарко, но при этом тортик был в самый раз. Делается он несложно, здесь простая бисквитная основа, бисквит со сметаной это очень просто и довольно-таки быстро. Для бисквита нам понадобится список продуктов, вот вы видите на экране. Изначально мы взбиваем белки со щепоткой соли. После того, как белки у нас превратились в легкую белую пышную пену, добавляем медленно сахар. И оставляем до полного растворения сахара взбиваться. Пока сахар взбивается с белками, перемешаем муку с маком. Мак здесь нужен для красоты и легкого аромата. После того, как уже взбились белки, вы видите, они упругие. Я буду гасить сюда соду. Буквально пол чайной ложки нам будет достаточно. В теории соду можно не гасить, а добавить и перемешать со сметаной, и она у вас сама погасится. Но э, я уже на сметану закинула наверх яйца, поэтому уже не стала вводить туда соду. Вы можете изначально перемешать соду со сметанкой и не гасить ее уксусом. Но ну, я погасила уксусом. Добавляю сюда, вы видите, сметану с желтками. И затем легонечко, несколько раз перемешиваю белки с желтками, сметаной, чуть-чуть объединяя. Долго не перемешиваем, для того, чтобы белки не опали. Буквально несколько раз до легкого объединения. И теперь добавляю сюда всю сухую смесь муки и мака. Аккуратно ложкой, либо лопаткой, мне удобнее всего ложкой, я уже привыкла. Снизу вверх перемешиваем нашу смесь. Она должна получиться полностью однородной, но при этом не текучей, вот такой вот легкой и воздушной. Эту смесь отправляем в форму. Форма где-то 22-24 см, это достаточно для того, чтобы получился высокий ровный бисквит, который можно разрезать на три коржа, что я собственно и сделала. Дайте бисквиту остыть, затем его разрезайте и можно уже заниматься кремом крем у меня здесь будет тафита только она у меня будет на сливках не на масле, чтобы получилось более легкое я растворила черный шоколад добавляю к нему сгущенку вначале хотела перемешать лопаткой но все-таки удобнее всего сделать это блендером и быстрее и надежнее никаких нигде комочков я перебила блендером буквально 30 секунд и все готово вот такая вот масса у меня получилась сгущенка у меня была комнатной температуры шоколад топила в микроволновке импульсами После того, как мы уже перемешали шоколад, начинаем взбивать сливки. В сливки я добавила столовую ложку сахара, для того, чтобы просто они лучше взбивались. И взбиваем их до устойчивой пышной массы. Вот такие вот сливки получились, они абсолютно устойчивые. И теперь их нужно будет аккуратно ввести в шоколадную смесь. Так как смесь еще немножечко теплая. Вводим частями. Капельку сливок добавила один раз, перемешала. Добавила второй раз немного сливок, еще раз перемешала. И эта смесь уже более холодная стала. И мы уже эту полностью шоколадную смесь добавляем к общей массе сливок. И венчиком тоже снизу вверх аккуратненько перемешиваем шоколадную смесь. Доводим ее до однородного состояния и красивого шоколадного цвета. Благодаря сгущенке и шоколаду получается очень интересный, вкусный такой вкус. И шоколад дает более стабильную текстуру. Сам крем станет более плотным после того, как тортик постоит в холодильнике. Это очень удачный вариант крема. Я вам советую обязательно попробовать. В этот тортик буду использовать вот такие вот воздушные шарики в шоколаде. Это очень просто, очень быстро. Они уже в шоколаде. Они никогда у вас тортики не станут мягкими. Они будут у вас хрустящими и на второй, и на третий день. Две пачечки у меня ушло. Можно больше, можно меньше, можно и вовсе не добавлять. Все, в общем, по вашему желанию. Если вы любите какую-то хрустящись, это могут быть какие-то орехи. Даже тоже в шоколаде вы можете сами сделать. Может быть грильяж какой-то. В общем, здесь сочетается много-много всего. Нижний корж снизу немножечко смазываю кремом и ставлю на подложку, это нужно для того, чтобы не ездил наш тортик. Пропитывать в этот раз я ничем не буду, сам бисквит получается очень нежный и воздушный, поэтому пропитка ему здесь абсолютно не нужна. Выкладываю практически половину нашего крема, у нас здесь будет две прослойки, расправляю и накрываю сразу вторым коржом, сборка занимает буквально 5 минут, не больше. Точно так же выкладываю вторую часть крема и оставляю там буквально 2 столовые ложки крема без шариков для того, чтобы сверху немножечко промазать самый верхний корж, чтобы он тоже и пропитался. Можно поставить немножечко потом тортик под пресс, ставите наверх что-то ровненькое. И небольшой пресс, чтобы тортик сел. И потом отправляйте в холодильник. По-хорошему на ночь. Затем выравнивайте, украшайте, делайте что хотите. Также в следующем видео расскажу, как я сделала вот такой вот насыщенный черный крем. С минимальным количеством красителя. Это тоже очень просто и очень быстро. С вами как всегда был Кекс. Пробуйте, это очень вкусно. Пока-пока.